Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, мы возвращаемся в Рим Total War, исторические сражения. Интересные сражения порой попадаются в этой игре, хочу заметить, перед тем, как начнем эту битву. Очень мне нравится эта игра, своими историческими сражениями она реально меня поразила. Она, можно сказать, перевернула вот этими историческими сражениями мое представление об Риме Первом. Я на самом деле ожидал, что здесь ничего особо такого я не увижу. А тут практически каждая битва это свой какой-то интересный сюжет и, ну, практически полное воссоздание исторические сражения. Разве что, конечно, за тем исключением, что мы обычно играем за те стороны, которые потерпели поражение в этих сражениях. Ну ладно, что ж, у нас сегодня. Очень быстро мы перемещаемся вперед по времени, по сравнению с предыдущим историческим сражением. Последняя историческая битва, если не ошибаюсь, была в 217 году, а не в 197 году, когда мы воевали против македонян за Рим. А сейчас мы сразу же перемещаемся уже вплоть к империи, к Римской империи почти что, но пока что еще все равно Римская республика. Это битва при Карах, которая произошла в 55 году до нашей эры. А если быть точнее, я не знаю, почему здесь указан 55 год до нашей эры. В Википедии указан 9 мая 53 года до нашей эры. То есть это не совсем верная дата, которая указана в игре. Ладно, что ж, как бы там ни было, давайте прочитаем описание. Битва при Каре, сражение, в котором не было нужды. Успехи Юлия Цезаря в Галлии заставили его соперника по борьбе за власть Лициния Краса, выдануть войска против Парфян. Слишком уж популярно сделался Цезарь. Крас вместе с Цезарем и Помпеем входили в первый Трумбверат и затем стал консулом, опять же вместе с Помпеем. Он боялся, что его достижения окажутся в тени чужих побед. В пятом году до нашей эры Крас направился в Сирию, провинция, которая досталась ему при дележе трофеев империи, с мыслью о войне. Парфянское царство на востоке представляло ему возможностью завоевать славу и еще большее богатство, но желание Краса воевать было совершенно излишним и, скорее всего, далеко выходило за рамки его полководческих способностей. Крас, надо отдать ему должное, был неплохим военачальником, но ему далеко было до таких великих полководцев, как Цезарь или Помпей. Возможно, он осознавал, что местом в Трумверате обязан своему огромному состоянию. Есть также некоторые сомнения в истинных мотивах, которыми руководствовался Цезарь, когда в своих письмах он поощрял воинственные намерения Краса. В 1953 году получил. Э, в 53. или в 53 года, не знаю, короче, давайте будем считать, в 1953 году Крас получил свою войну. Но по глупости отвергнув советы местных жителей, которые рекомендовали ему пойти через Армянское Нагорье, направился прямо в сердце Парфии. Легионы пересекли Ефрат у Зегмы и двинулись на восток. Однако, услышав про Парфян, а, точнее, услышав, что Парфяне близко, Карас перестроил свою армию на марше в Большой Коре. Затем Путину преградил войско, состоящее из конницы и конных лучников, под руководством талантливого военачальника Сурена. Поскольку римская пехота не желала отступать, Парфяне начали битву с устрашающего барабанного боя, чтобы лишить противника стойкости. Затем последовал град стрел. Хотя они в наших привычках рассказывать вам последствиях битвы, которую вы собираетесь переиграть, о судьбе Краса стоит поведать. Парфяне захватили его и казнили. Крас, вероятно, был самым богатым человеком в римском мире. И парфяне, парфяне влили ему в глотку расплавленное золото. Раненых римлян они добили, а вот уцелевших взяли в плен. В Водовершение всего они захватили множество знамен, включая и орлов. В общем-то, как вы понимаете, это было сокрушительное поражение Рима. Можно так сказать, это еще как результат сражения Крас был убит, и в общем -то, один из соперников Цезаря был ликвидирован. Ну, также еще можно назвать э, такой факт, что это одно из величайших поражений в истории Древнего Рима, понесенное 40-тысячным корпусом во главе с красом от Парфян под начальством Сурены в окрестностях древнего города Кары. Ну, и давайте еще поговорим насчет командующих, кто тут были. Тут был у нас, получается, Марк Лициникрас, а также Публи Лициникрас у Римской Республики, а у Парфянского Царства соответственно Сурена, Михран. Силы сторон были таковы. У Римской Республики было 28 тысяч легионеров, 4 тысячи кавалерии, 4 тысячи легкой пехоты. У Парфянского Царства 10 тысяч конных лучников и 1 тысяча катафрактов. То есть заметно нацелено Парфянское Царство было на кавалерию. Возможно, я предполагаю, я не читал Само сражение, предыстория. Но я могу предположить, что Парфянское царство налегке решило добраться до битвы чисто одной конницы, чтобы разбить противника как можно быстрее. Потому что, естественно, Парфянское царство обладало преимущественно кавалерией. Ну, то есть войско их имело очень много кавалерий. Но это не означает, что там одно, одна была кавалерия, да, то есть без пехоты. Как это вообще возможно? Была пехота, но пехота... Имелась также примерно не сильно уж и крутая, по сравнению с легионерами римскими, она, конечно, очень сильно уступала, но как бы там ни было, она могла, в принципе, посражаться в этой битве. Но, похоже, что парфяне решили как можно быстрее избавиться от такого противника назойливого, как Римская Республика. Ну, давайте еще поговорим насчет потерь. Римская Республика, в общем-то, потеряла двух своих военачальников, которые возглавляли сражение. И еще 20 тысяч убитыми, 10 тысяч пленными. А Парфянское царство, написано данные, что очень небольшие потери. Ну, вероятно, там меньше тысячи, даже, и, наверное, меньше 500 человек. Ладно, что ж, давайте начнем эту битву. Очень интересно посмотреть, за кого мы будем воевать. Мы будем воевать, как ни странно, за Рим. Причем здесь у нас уже появляются легионы. Да, первая когорта легионеров ранее. 50... Третий год до нашей эры. Появляются уже новые виды войск. Реорганизация, модернизация римского войска уже прошла, поэтому имеется у нас уже как борт легионеров. У Парфянжи, да, как и было обещано, тут одна кавалерия. Катафрактарии и персидская кавалерия, конные лучники. Ну и генерал Востока в доспехах. В общем-то сражение будет весьма, наверное, сложное, потому что у нас имеется очень мало конников для преследования лучников. Я даже не представляю, чем мы будем их уничтожать. Плюс у нас нет вообще ни одного лучника. Это ужасающая для нас новость. Непонятно вообще, как таким войском воевать против конной... конного войска, кавалерии. Я не представляю. Ну давайте начнем. Ладно, потом я уже разберусь. Конечно же, разработчики нам наверняка оставили шанс для победы, даже несмотря на то, что состав войск у нас ужасный.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 Так, я хочу сказать, я уже <смех> сыграл две попытки. Это первое сражение в Риме, которое реально мне дало, как сказать, повоевать, потому что до этого я все выиграл вообще, ну, на изичках, либо же, конечно, совсем прям сложно было, но я выиграл. Сейчас я выиграть не смог два раза. Расскажу тактики, которые я использовал. Первая тактика это просто стоять на месте кавалерии Мансити, ждать, пока фрактарии подойдут, чтобы их атаковать потом легионерами. Нет, это плохая тактика, мы не успеваем сделать застрелы, нас атакуют и все мои войска разлетаются вообще в щепки. Вторую тактику она стала поудачнее. Я залез на холм, я потерял много, конечно, легионеров, пока залазил наверх, но я на холме смог отбиться и почти что выиграл. Но там случился такой казус, я отбил отряд, но он вернулся, я такого у меня в спину, короче, и я отлетел. Так что Здесь такую тактику и будем использовать. Берем сейчас все наши легионы. И давайте все уходить отсюда. Бегом. Рассредоточенные, давайте бегите. Отсюда. Ну хотя, кстати, можно попробовать атаковать их, да? Ага, нет. Они тут же отступили. Догадались, видимо, что я собирался сделать. Так, конец, отступайте тоже. Вот сюда, на холм. Так, они, кстати, в этот раз погнались за мной, да? И они не будут гнаться? Нет, они четко гонятся за мною А, или нет, нет, все, отступили Вот так они тоже в прошлый раз стали и просто тупили некоторое время А я успел за это время все войска свои отвести Давайте, давайте в атаку Отлично Генерала убьем сейчас. Сражеский Великолепно. Полководец убегает. Отлично. Полководец убит. И сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Не, не, не, знаешь, форсировать атаку я всегда успею. А Вот потерять войска мне не стоит вообще. Давайте все встали. Включаем способность вести огонь без приказа и начинаете настреливать сейчас по этим катафрактариям. Давайте огонь. Ох, отлично. Можно было, конечно, получше. Так, неплохо. Давайте, установимся в круговую оборону. Блин, Панам начинает вести огонь кавалерия. В когорты строимся, у них должны закончиться боеприпасы рано или поздно. Ждем, пока у них закончится боеприпасы, и потом будем их атаковать. Давайте. Отлично. Черепахи готовы. Тоже в черепаху стройтесь. Мы на холме, поэтому их стрельба будет малоэффективна. они полным строем идут в атаку. Единым фронтом. Нападаем на них. Отлично. Разбили. ты, Стройтесь. Так, военачальник, что там? Да там осталось у несколько человек. Возвращайтесь. Ой, сейчас они нападут на нас. Давайте, расформировывайте черепахи. Огонь по ним. Так, они снова, ага. передумали нападать. Выбираем снова черепаху. Все, строимся. Держи, держим позиции наши. Ну что, кар... парфяне, давайте-ка в атаку. Или вы трусите. Видите огонь по ним. М, сволочи, они передумали резко. Да ладно, не надо уже. Ну, хотя даже достают так. Нормально. Отряды. Дисциплина римского легиона нас спасет. Спасет нашу армию. Стройтесь, черепахой снова. Черепаху, я сказал, стройте. Блин, достают до сюда. Ну что, парфяне, давайте второй атаку. Вторая волна. Точнее, уже даже третья, потому что до этого они уже атаковали, да? Все, готовы? Давайте идите сюда, сволочи Давайте в атаку. Отходи, военно Отходи, отходи отлично добивайте добивайте добивайте давайте давайте давайте со спины Сейчас правда вернется он, видно что возвращается. Давайте, давайте в обход. Отлично. Слава богам, убили капитана знают, Ардуманиша. Кого? Что а где сам Суреда Михрана я что-то не пойму. Мы убили какого-то Кира, убили какого-то вообще непонятного Чукчу и кто это такие вообще были? Я не понимаю. Так, кстати, там наш легион сейчас, видимо, на да, когорту легионеров, видимо, приводят фарш. Жалко. Но мы тут одержали победу, самое главное. Мы уничтожили их еще одного военачальника. И там, кстати, у нас тоже отряд вполне сразился. В атаку! Окружайте их. В атаку! Все в атаку! Уничтожить врагов Рима. Вон, встретите этих стрелков пока. На помощь идет мой командующий. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Держать позицию, ребята, это еще не конец. Они еще возвращаются. Че, все, уже перехотели на нас нападать. Вот вам, что значит римская дисциплина. хотят все равно сюда напасть. Берем! Берем! К сожалению, эту когорту, видимо, мы не сможем спасти. Оп-оп-оп. Ага, давайте, погонитесь за мной. Вот и все. показали, чего они стоят на самом деле. они не солдаты. Они просто пугары и кролики. Ха! Порубали парочку лошадей. Ладно, заканчиваем этом битву. Рим требует от своих полководцев побед. И сегодня он получил то, чего требовал. Великолепная победа Рима. Она была на самом деле сложная, эта битва, просто тут надо было поступить так, как, наверное, разработчики не думали. Ну, я, наверное, предполагаю, что все-таки нужно было стоять там, где мы изначально были, наши войска. А я решил поступить немножко по читерному, я убежал просто на этот холм, на этот холм противник что-то не мог залезть, не мог залезть, блин, потом в итоге залетели они и там все сдохли. Вот, в общем-то, и вся битва оказалась такова. Ну что, великолепное сражение, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!